27 сентября, в понедельник, 21 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах в напряжении с ретро-Нептуном и гармоничных аспектах с ретро-Юпитером и ретро-Меркурием. Это день сложностей в поездках, возникают проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы, труднее решаются деловые вопросы. Но главное не торопить события, ведь с 27 сентября на три недели Меркурий ретрофазе но в целом планетарные энергии дня очень благоприятны. движение вперед возможно но для этого требуется внутренняя перестройка переоценка ценности и упорство в достижении цели это день активных внутренних преобразований и осознаний а творческий подход в делах поможет найти способы реализации намеченных целей полезные коллективные занятия это день дружбы, объединения людей. В медицинском отношении он связан с кровотворной системой, в частности с печенью. Хороший день для начала лечебных или профилактических мероприятий. Травяные отвары, гомеопатия окажут благотворное влияние на организм. Постарайтесь как можно больше быть на воздухе, выполнять физические упражнения. По возможности, поедьте туда, где прошло ваше детство или в то место, с которым связаны приятные воспоминания. Камни, помогающие гармонизировать окружающее пространство в этот день. Перит, цирконий, авантюрин, обсидиан.